Друзья, кратко про отель. А отель на самом деле с большой территорией, есть всевозможные зоны, аквапарки, рестораны, а карты, которые работают без записи. Поэтому в целом отельчик неплохой. Единственное замечание, самое главное, это то, что он находится не на первой линии, до моря достаточно далековато, надо ехать на автобусе. Автобус собирает еще из трех отелей, и это недолго, но это просто как-то не очень комфортно. Вот Пляж вы вчера видели, пляж, скажем, Soul, Soul. Но в целом, как бы для тех, кто ни разу не был за границей и хотят сэкономить, то, наверное, этот вариант можно выбрать. Во всех остальных случаях давайте посмотрим следующие отели сегодня и вы сами сделаете свой выбор.